Всем привет! Сегодня я попытался полетать на дальность э, с ягами и без яг. Пролетел в первом во втором варианте по километру, туда-обратно. Что из этого получилось? смотрите дальше. Сразу скажу, сегодня стояла не самая самолетная погода. Температура воздуха была около минус 1-2 градуса. Ветер около 3-5 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Но самая главная проблема это был мокрый снег. Пишите свои мнения, благодарности в комментариях. Всем приятного просмотра. Вне некоторых сцены для удобства просмотра. Видео ускорено в три раза. Пошли фризы. Вернемся домой. Возврат домой. Километр достигли. завала горизонта почти нету. Минимальный. Много лэп. Тут их просто десятки, не знаю. Что, десятка четыре наверное, в округе. Покрутимся вокруг оси. Завал горизонта Иси, сокрутиться вокруг эсюни. и Все-таки подвес умер. Что, блять, с тобой подвес делать? Ждать лета? Да я уже устал лето ждать У меня как выходной, так сразу Снег, снегопад, снег дождем Ветер с порывами До 30 метров в секунду Сегодня, в принципе Снизу ветер уменьшился Но наверху ветер есть Что-то было написано До 13 метров в секунду Но Пока вроде терпимо, вроде его не сдувает Идем Прямым курсом на деревья, на кроны деревьев. А нет, пролечу спокойно. Разбегайтесь, кожаные ублюдки. Я сажусь. Что с тобой не, с тобой не так, товарищ Подвес. А вот что с тобой с детства. А вот сейчас на руку поймаем. Переколендуем. Ну, да, он весь мокрый, снегу. Ну, пта твою мать, что с тобой-то не так-то? Хер ли ты к Богу повернут, да еще и боком глаза китаец пожалуйста сейчас перезагрузим его ну что третья кума Сейчас попробуем поль. Есть, есть. Смотрите. Повторяю, это уже без як летим. Снег довольно серьезный, мокрый, сам очень неприятно. это и хватит думаю 100 метров уже начинает дрон трясти повторюсь где-то там на 100 150 метров там до 15 метров в секунду ветер порывы в принципе, это сейчас заметно туда лэпы возможно они сигнал перебивают также автовозврат Летели домой. домой. Так, ну, в общем, километр с ягами. Также километр, но фризов меньше. Начну немножко снижаться. Помогу дрону. его Опять сдувает в эту сторону. Прямо держится только в ту сторону, в которую мы калибруем его То есть когда дрон стоит на земле, мы его калибруем В эту сторону всегда прямо Но стоит посмотреть влево, вправо, назад и так далее Ну вперед-назад, то есть он прямо А все остальные стороны он будет криво Вот и думайте, кто у нас там Эксперты в этой области В чем проблема нашего дрона Ну, понятное дело, что он дешевый китайский хм. Ну блин, у меня было с 907 дешевый китайский. В два раза дешевле. За десятку фул комплект купил. Сейчас и то девять стоит. И он не валил горизонтак. так Давайте, домой. Ну там немножко пляж, это вот ну, как пляж вздувает. Ну что у нас горизонт, пожалуйста. Сейчас немножко подниму. Оп! влево, вправо и все, и горизонт умирает. Вот он смотрит землю. Давайте поднимем полностью горизонт. Подвесный. Оп. Вот что происходит. Ну. Слушайте, если его поднять, то снимает он еще более-менее. Такого сильного завала нет пытается выровнять его ну хер что он сейчас будет делать давай пытается пытается что-то там но это скорее всего ветер пытается его там колышет поэтому эффект якобы дрон что то исправляет подвес на самом деле это снег и ветер его поправляют настроечки ну вот а, подвес когда настраивал смотрел в обратную сторону от этих домов то есть жопой к ним он стоял пожалуйста идеально да вроде горизонт пустим камеру все хорошо я стою поднимем камеру наш в дуплите так покружим немного Не, нифига давай в обратную сторону ну вроде лучше стало но Вы уж простите подвесы вот, что с ним делают постояло на улице немножко сколько это уже третий аккумулятор мы полетали с третьим аккумулятором все равно валит горизонт и сбрасывал к заводским настройкам, перезагружал. Ничего не помогало. Ладно. И какой у меня режим скорости ты вообще стоял? Нормал стоял. Понятно. Ладно, полетели домой. Возврат домой. Высоту-то зачем ты набираешь, придурок, блядь? Ты надо мной стоял. Вот тоже тупняк. Летел бы уже на той высоте, где был. Чё у нас с подвесом опять ну в общем все как обычно Сейчас немножко наверх и немножко в сторону как-то вот так вот нашего подвеса всем спасибо всем пока